Я Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – причины зависти. Задумались ли вы когда-нибудь над тем, почему больно от того, что у соседа, у врага, либо друга есть то, чего нет у вас? К примеру, кто-то приобрел новый автомобиль. Став рано утром, в воскресный солнечный день, вы вдруг увидели на стоянке, под окнами вашего дома, ну автомобиль, неважно какой марки. Вы рядом увидели свою машину, более старую и, как вам кажется, уже не неновую, и некрасиво и уже нелюбимую. Вы загорелись с желанием приобрести себе такую же, но перед этим вы жутко обозлились и обиделись на вашего соседа, врага либо друга, за то, что он купил то, что вы себе, как вам кажется, не смогли позволить. Все очень просто. Как правило, люди всегда тянутся к новому. Но есть под этим выражением подоплека, мы стараемся не себе сделать комфортней, мы стараемся выделиться перед другими людьми, тем самым, тем самым подав, дав дополнительный повод нам завидовать, нами восхищаться. Это некое соревнование. Этот процесс он никогда не остановится, пока мы живем в социуме. Кто-то к этому привык, кто-то от этого кайфует. Я не буду обсуждать в данный момент моральную точку зрения и моральную сторону этого вопроса. Важно одно – наша зависть рождена в силу того, что мы ленивы, в силу того, что мы необъективны по отношению к себе и к людям. Мы считаем, если человек что-то купил, и у нас этого нет, то мы несчастны, никчемны, а он тварь, мразь и так далее по списку. Так бывает в 90% случаев, когда кто-то что-то приобретает то, чего у вас нет, но подумайте. Вы же могли бы купить этот автомобиль, если бы сильно пожелали. Вы могли бы купить такие же часы, такой же телефон, такую же квартиру, если бы пожелали. Но если у вас этого нет, вряд ли вы этого по-настоящему хотите. если у вас этого нет и вы этого не хотите, так почему вы завидуете? Иными словами, все то, что вызывает у нас зависть, могло бы быть у нас. Не нашим то, что у соседа мало бы быть моим, а у меня мало бы быть такое и, возможно, даже лучше если бы к этому стремился. Но тот человек, чей автомобиль вы видели рано утром под окном, всего лишь вас опередил. Значит, не сдавайтесь. Все просто. Зависть – это подпись под тем, что вы пустой, никчемный человек. А вы завидуете тому, что могли бы иметь сами. Все просто. Ваша зависть основана лишь на том, что вы постоянно желаете что вы живете в этом безумном соревновательном процессе, в некой гонке вооружений с хорошим смыслом. Мы постоянно что-то наращиваем, что-то покупаем, зачем-то гонимся, смотрим в рекламах, сразу же бегим в магазины, либо ищем на интернет-сайтах тот товар или вид услуг, которым успел воспользоваться до наш нас сосед, друг или враг. Это не остановится никогда, пока вы не переосмыслите, но это, об этом уже есть другие мои ролики. Я хочу ваше внимание на одном простом процессе ваша зависть это болезнь разума вы не должны завидовать тому что есть у вашего соседа врага либо друга у кого-то другой цвет волос выше рост меньше рост больше вес совсем другая жизнь другой цвет глаз другие возможности желания и поступки вы же не завидуете человеку у которого короткие волосы либо другой цвет глаз другой вес либо рост это выбор людей, это их физиология. Их жизнь так устроена, поэтому они об, об, обживают вокруг свою жизнь вещами, автомобилями, домами, цацками, безделушками, бытовой техникой. Каждый живет в меру своей распущенности, в меру своего воспитания, в меру своих социальных и обязательно материальных возможностей. Так почему вы завидуете просто другому образу жизни, если ведете именно тот, который ведете? Переключитесь, ведите такой же образ. Возьмите за правило иметь ценности такие же, как у вашего соседа, чью машину вы видели утром. Все просто. Если вы хотите жить такой же жизнью, живите, вам никто не мешает. Но зависть – это лень. Я просто хочу чужое, оно мне очень нравится, я теперь его ненавижу лишь за то, что я сам себе этого не купил, либо не смог, либо не пожелал этого делать. Значения не имеет. Если вы завидуете, то вы подписались в том, что вы бессильны, что вы глупы, что вам еще очень далеко до мудрости, которая гласит «Не завидуй, ибо ты раб того, чему завидуешь, и раб того, кому завидуешь». Не уподобайтесь тому, что вы теперь будете привязаны к этой вещи, которую купил ваш сосед. Закройте спокойно глаза, вдохните, порадуйтесь за него, пожелайте ему всяческих благ, пожелайте, чтобы его автомобиль не попадал в аварии, не ржавел, не был украден и никогда не беспокоил хозяина постоянными поломками. Пожелайте ему добра и переключите свое внимание на свою жизнь, посмотрите, чем можете вы удивить себя либо мир, что можете вы предложить как альтернативу этому соседу, старайтесь соревноваться, раз уж так вы живете, таким образом и в такой социальной жизни. Это должно вас подвинуть к тому, что вы теперь начнете прогрессировать. Тот, кто завидует, как правило, останавливается из своей зависти долго занимается самокопанием и самобичеванием, ища причины лишь в том человеке или в той жизни, которой он живет. Но никто никогда не задумается, если я завидую, то проблема во мне. Либо зависть – это болезнь, от которой нужно отказаться, на что-то переключиться, либо нужно жить тем выбором, который вы сделали – Значит, покупайте тоже такой автомобиль. Кто вам мешает? Сосед вряд ли мешает, он вам показал пример. Значит, действуйте, работайте, не спите ночами, живите на работе, как хотите. Но никогда, ни при каких обстоятельствах не завидуйте. Это низко. Это показатель вашей слабости, отсутствия духа, отсутствия морали и, естественно, мудрости. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.